Как удвоить текущий результат вашей команды? Как вдохновить команду выполнять больше и всегда с позитивным настроем и решительностью? 25 ноября. Создатель миллионеров и гуру развития бизнеса Ричард Денни в Киеве со своим авторским мастер-классом Winning New Business. Организатором мероприятия премиум-класса выступает компания K-Group. Детали 044 374 20 94 044 374 20 94